Вязание начинаем составление составления схемы и расчета. Берем метровую ленту и измеряем размер руки по ладони. У меня 18, и в том месте, где у меня будет заканчиваться метинка, 25. 18 плюс 25 делим на 2, среднее 21 с половиной. Беру 22 сантиметра. Ну, для, давайте для того, чтобы не было сильно натянута, возьмем 23. Так у меня есть схема вязания. Это прямоугольник. 23 сантиметра по ширине. И определяемся длиной. Длина по сгибу пальцев до локтя. того 30 сантиметров. Палец от сгиба до пальца 8 сантиметров 8 сантиметров теперь петельная проба 2 4 петли и 4 55 рядов плотность вязания 77 на двух игольницах теперь местоположение пальц делим на четыре части 1 четвертая по петлям 68 делим на 4 получается 17 так до центра 17 и 17 это центр пальца но палец это несколько петель смотрю сколько петель мне нужно для 3 сантиметра я думаю что пойдет 3 3 3 с половиной 3 с половиной это петли умножить на 2 94 10 и 2 10 еще немножко растянется 10 это 10 петель палец если 17 это центр пальца палец 10 значит в сторону 17 у меня идет 5 петель 17 минус 5 12 то есть вот здесь у меня 12 петель от края и начинаем делать палец 10 петелек на тридцать шестом ряду Делали разбор и постарайтесь создать этот разбор так, чтобы у вас одинаковые дорожки сли по, по концам полотна. У меня они на основной игольнице. Поскольку мы соединять будем внешним швом, это очень интересный эффект даст. Поэтому симметрично я добавила две иглы и получила 35-35. Провязали. Палец 12 петель от края. И 10 петель. Сам палец. 12. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. И петли пальца. Раз, два, три, 4 5 шесть, семь, восемь, девять, десять. Ставим переднее положение. Провязывайте, включайте частичное вязание, провяжите до начала вязания пальчика. Счетчик подключаем. Теперь палец. Пересаживаем петли на вторую, на основную игольницу. 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. 10 петель закрываю косичкой. И теперь открываю те же 10 петель той же косичкой. И распределяю петли на свои места. Так, это для стоит, это стоит, эти две петельки на место. Это стоит на месте. Эти две петельки на свое место. Это стоит на месте. Готово. Ставьте все иглы вперед. Возвращайте корректу. И провязывайте только 12 крайних. закрыть и вяжем дальше и до 136 ряда прямое полотно провязали переносим петли с передней гоинцы на основную Начинаем соединять. Рекомендую сделать метки. ведь я завязала узелочки напротив друг друга при сложенном полотне. Первый блок с одной стороны. Так, видите, вот полотно, воткнули, надели на иглы. Первый блок со второй стороны. Воткнули полотно, надели на иглу. Получилась вот такая как бы труба. У нас с вами 6 игл. Значит, провязываем 6-7 рядов. Я буду провязывать 7 рядов, чтобы каждый раз мне машина останавливалась с разных сторон. Полотно. 7. 3 иглы. Воткнули, надели с одной стороны, воткнули в полотно, примерно с этого же места, с другой стороны. Проверили, как у нас меточки. Меточки ровные вяжем. Как завершить косичку? Осталось на один раз надеть с одной стороны, на один раз надеть со второй стороны. Если мы сейчас провяжем, нам нечем будет надевать дальше. Все, провязываем один раз. И на этом закрываем. У меня остается хвостик, которым я просто соединю. Косичка. И вот то, что я вам говорила, вот то, что мы закончили, соединяем две части. Завязываем узелочки.